Добрый день. Вашему вниманию предоставляется сегодня на распаковке это накамерный свет компании фирмы Ягно ym 216 то есть лет свет для видеосъемки. Ну и вариант поставки здесь пополам поделены светодиоды. То есть 108 светодиодов холодного, 5500 келена. Ну и теплого света, вторая половина, 3200. вставляется вот в такой упаковке. То есть, как видим, температура 3200, 5500. Здесь, вот, температура. Вот. Так, и вот. Чем примечателен этот цвет? Здесь, возможно, три источника питания. Первый источник питания, это... Соньковские батарейки-аккумуляторы NPF. Ну и в зависимости от емкости, время, продолжительности съемки свечения данного света. Дальше второй вариант. Это 6 пальчиковых батареек тип 2 Ну и третий вариант непосредственно от источника питания. Так, здесь указано 8 вольт 5 ампер. То есть блок питания должен иметь но указан на источник питания другого света это для кольцевого света тоже Ягно 608 так вот там диапазон кстати изменения вольтажа от 8 до 12 то есть ну я пробовал 8 и 12. Есть у меня этот э, универсальный блок питания, который есть на канале. Можете посмотреть. Благодаря ему. То есть я отмерил от 8 вольта до 12 вольт. Там шагом поделем, То есть этот источник питания работает. Поэтому можно либо 8 вольт 5 ампер до 12. Вот 5 ампер. Искать блок питания не обязательно. Фирменный. Фирменный, он, по-моему, дороже будет стоить. Так, ну и что у нас находится внутри упаковки? Ну, тут непосредственно подставка. Дальше. Амкулатура. На китайском и английских языках то есть вот-вот можно любые источники питания, то есть от NPF 550 до 950, ну и различные сочетания. Ну, и 6 батареек пальчиковых. А. Ну, и также написано здесь, что можно использовать 8 вольт 5 ампер. 8 вольт 5 ампер. Так, здесь у нас подставочка обычная. Так, дальше внутри еще у нас находится сам свет. то есть вот сюда включается источник питания здесь у нас аккумулятор соньковский так дальше здесь у нас переключение на вид света холодной или теплой дальше при помощи этого увеличим, уменьшаем включение выключение дальше проверка зарядки батареек и более тонкая настройка то есть грубая 10 20 30 через 10 более тонкая через единицу то есть 1 2 3 4 5 и так далее дальше здесь стандартный горячий башмак для того чтобы установить камеру ну либо установить настойку стойку фиксирующийся винт, то есть вот установили, так дальше здесь у нас шторки, которые можно снять при желании, так ну и 216 светодиодов, половина холодного, половина теплого свечение то есть можно связь снять при желании так ну и обратно одеть то есть фиксируется так ну и помимо этого еще присутствует цвета это, это красный синий оранжевый и белый для того чтобы установить непосредственно сюда для того чтобы получить тот оттенок который вам необходим съемки, то есть вот такой вот свет, так дальше, сюда можно установить 6 пальчиковых батареек, Если у вас нету других вариантов источника, так, ну и при помощи этой все прекрасно снимается. То есть вот такой вот свет. Ну давайте посмотрим, как он себя ведет данный свет. Так, сейчас установим и. Посмотрим, как себя ведет данный свет на определенном расстоянии от стены. Так, ну и давайте проверим свет Мигнул YM216. То есть вот мы сейчас установили его на стойку. Гарифон тысячи, который есть на моем канале так подключили источник питания сбоку так ну и направили на стену до стены где-то метр метр десять так включаем его то есть вот сейчас включен а, теплый свет То есть, вот мы увеличили. И, соответственно, уменьшаем. Так. Переключили на холодный. Не уменьшаем. Так, для того, чтобы... То есть это вот 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Включили. Так, есть более тонкая То есть сейчас включается 1, 2, 3. И так далее. 11, 12. более тонкая настройка, то есть можно убрать, ну и выключить, ну и также можно сделать, например, включили холодный, переключили на теплый, то есть включили все. Вот такой вот принцип. работы данного цвета. Так, сейчас я выключу подсветку. Давайте сразу же включим оба обе световые температуры то есть вот так вот происходит осуществляется подсветка ваших объектов Так, ну и давайте, может, цветовые профили проверим. Ну хотя. Ну, вот красный. Прозрачный. Ну, тут ничего не изменится. синий, так и оранжевый. То есть можно менять цветовые профили, как вам потребуется. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующих видео, всем удачи и до свидания.